Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – смысл жизни. Я утверждаю, что смыслом жизни является доказать жизни смысл. Что это значит? Вы живете, как все. Каждый человек подобен ближнему его. Мы живем похожей жизнью, похоже думаем, похоже действуем. Похоже говорим, похоже одеваемся. Мы очень сильно похожи друг на друга, поскольку живем в одном огромном муравейнике. Это социология. Любопытная наука. У нас стадные рефлексы. Мы вообще животные, по большому счету мы животные, которые живут в стаде. Поэтому мы друг на друга похожи. У нас одни проблемы, у нас одни желания, у нас одинаковое горе. Но задавали ли вы себе вопрос, в чем смысл вашей жизни? Кто-то будет говорить философствовать мой смысл жизни, рождение ребенка, покупки автомобиля, ведь у каждого свои желания, свои ценности. И очень важно вам понять, если вы можете оправдать свою жизнь каким-то поступком, либо каким-то сбывшимся желанием, значит, ваша жизнь удалась. Я не буду говорить. По поводу того, что есть некий абсолютный смысл жизни, некая истина в последней инстанции, в которую стоит слепо верить. Я призываю не верить, у каждого свой смысл жизни. У кого-то смысл жизни помочь близкому человеку, у кого-то смысл жизни заработать миллиард. У кого-то смысл жизни что-то построить, оставить после себя. У кого-то смысл жизни купить Мерседес, у кого-то айфон. Каждый живет в том мире, который создал, в том мире, в который верит. Но задайте себе вопрос, доказали ли вы свой смысл жизни, нашли ли вы его, либо вы пока еще не задавались этим вопросом и живете абсолютно бесполезно. Вы даже не полезны себе. Едите, спите, потребляете, теряете, находите, влюбляетесь и разводитесь. Но что является вашим смыслом, спросите себя. Любая мелочь, за которую вы вцепитесь, очень важна. Я повторяюсь, я не хочу навязывать никому какие-то свои видения того, каким смыслом жизни на самом деле должен быть. Повторюсь, у каждого он свой, но обретите его. Прошу вас, это очень важно. Какую бы мечты у вас ни был смысл жизни, найдите, обрисуйте, утвердитесь в том что смысл жизни теперь в том-то и в том-то, и тогда станет легче жить. Вы почувствуете, как выросли крылья за спиной, вы почувствуете, что вдруг появилось желание жить, появилась цель, любая цель, самая простая, либо самая возвышенная, какая-то очень мудрая или невероятно бестолковая. Главное, задайте вопрос. Доказали ли вы свой смысл жизни, есть ли он, был ли он? Если вопрос был и есть, тогда жили не зря и живете не зря, и все будет прекрасно, лишь бы смысл жизни был. Ищите, и как говорят в Библии, обрящите. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.